здравствуйте дорогие друзья с вами канал техногол и я владимир николаевич тюняев я являюсь членом рабочей группы э, экспертного совета по социальному развитию комитета по социальной политике э, по проблеме защиты от электромагнитных излучений и в данном случае в сегодняшнем ролике мы ответим на вопросы почему и зачем были введены новые санитарные правила 3648СП-20? Попытаемся ответить на вопросы, вообще, почему ученые принимают санитарные правила, опираясь на непроверенные данные. Итак, подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Это личное мое оценочное мнение, основанное на статистических данных, изложенных, вот вы видите здесь, в ежегодных сборниках здравоохранения и прочих сборников по России в цифрах. Вот я вам покажу вот такие вот книги, где я вот делал закладочки и обозначил те цифры, которые мы исследовали. Проблемы введения цифровизации в школах и ее взаимосвязь с заболеваемостью и смертностью и убылью населения в целом, но в основном опирались на детское и подростковое населения, на школьников и студентов, то есть анализ сделали того, что происходит на самом деле, и почему, еще раз повторюсь, внедряются санитарные правила 3648-20 в образовательной среде, которые научно не обоснованы и в большей мере наносящие или не учитывающие как раз безопасность образовательного процесса. Итак. Вот перед вами книга «Проблемы гигиенической безопасности и здоровья населения в регионах России» 2001 года. Выпустил Федеральный научный центр гигиены имени Эрисмана. И в нем здесь есть глава «Дети и подростки», где делается анализ за период с 1989 года по 2001 год. В этом анализе дается оценка того состояния здоровья детей и подростков, которые ежегодно ухудшается и в основном за счет ухудшения нозологии, так называемых болезней, кровотворной системы и пищеварительной системы, рост в два раза и прочих заболеваний. То есть мы уже наблюдаем вот в это десятилетие, Рост заболеваемости детей-подростков. В 1996 году, по ссылке вы посмотрите, санитарные правила, можете их почитать. В школьном процессе было допущено то есть занятие за компьютером один раз в неделю для учеников первых-четвертых классов 15 минут. Один раз в неделю. Для старшеклассников допускалось в данных санитарных правилах 30 минут до обеда и 30 минут после обеда. Под редакцией коллектива, в который входили Пальцев, Рубцов и другие ученые в Институте медицины труда, были выпущены следующие санитарные правила, то есть отменяющие санитарные правила при работе с компьютерами 1996 года. И где было указано, что в образовательном процессе можно использовать каждый урок по 15 минут в первых 4 четвертых классах. И по 30 минут плюс во вторую смену в старших классах занятия с компьютерами. Уже ежедневно, то есть увеличение количества времени в 5 раз происходит. Мы еще раз подчеркиваем, что за это десятилетие ухудшение здоровья детей подростков. Тогда вопрос у нас возникает к тем разработчикам, ученым, которые увеличили время вредного воздействия на здоровье школьников. Почему, на каком основании, уважаемые коллеги, вы увеличили время использования компьютеров, когда у вас идет рост заболеваемости? который отражен в статистике и опубликованный официально. Вот Лена Форикова делает комментарий такой, что наши предки учитывали вибрации, вибрации, которые вокруг нас, а технократическая цивилизация и нынешнее образование совершенно это не учитывает. И мы наблюдаем как раз, делая анализ цифр, не только тенденция, но явный, явный в разы рост заболеваемости очевиден и принимая санитарные правила, увеличивающие время воздействия вредных факторов, мы задаем тогда вопрос к разработчикам. На каком основании вы это делаете? И на каком основании тогда, ну, видимо, на основании том, что если ученые сказали, что это возможно, значит, те чиновники подписывают документы, регламентирующие время использования компьютеров в образовательной среде. Теперь мы посмотрим, а каков же рост с 2000 года до сегодняшнего времени тех облучателей, к которым относятся смартфоны, телефоны, роутеры, базовые станции, космические станции, у милиции, у военных, их по оценкам одного из членов экспертного совета Сподобаева, профессора, их около двух миллионов. Сейчас, в начале 2000 года, было всего лишь 1123 базовых станций. В 2007 году их было 80 тысяч базовых станций. А в 2020 году 794-670 базовых станций. Многократные практически... В 800 раз увеличение базовых станций, излучающих электромагнитную энергию. Это практически разделите количество базовых станций на количество населения, и сколько у вас получится. Ну где-то там на 200 человек одна базовая станция, может плюс-минус. Точно разделите, посмотрите, что происходит. А ведь у вас еще в руках те же самые смартфоны и телефоны, о которых мы также посмотрели статистику рост ее. Сколько было смартфонов и телефонов в начале 2000-х? Минимальное количество практически. Вводились только вот маленькие телефоны. Смартфонов тогда еще не было. И уже к 2005 году их количество возросло до 80 миллионов штук. А к 2020 году мы наблюдаем уже 145 миллионов 663 тысячи 600 мобильных телефонов на руках. И это... Не считая роутеров, извини, не считая компьютеров домашних и в школьных условиях. И вот рост времени использования компьютеров, то есть времени работы за компьютерами и использования телефонов в 1999 году 17 с половиной минуты в неделю в среднем для школьников. В 2003 году 450. Уже позволено было на занятиях в школах использовать компьютеры, не считая телефонов. И в 2020 году 900 минут. А мы напомним, что это вредный фактор окружающей среды. И если мы говорим про то, что исследовали еще в 80-х годах и 90-х была система социально-гигиенического мониторинга, сегодня этой системы нет. Очень мало статей, которые говорят о здоровье, о динамике здоровья населения. Мы ее только выцепляем из той информации, которая изложена в статистике в официально опубликованных источниках. Общее количество заболеваний детей до одного года 7 миллионов 883 тысячи. это за 20 лет общее количество заболеваний. Впервые диагностированные заболевания у детей от 0 до 14 лет. Если в 2005 году их было 36 миллионов с хвостиком, в 2018 стало 45 миллионов. И в итоге 80, более 82 миллионов заболеваний. Это впервые диагностированные заболевания у детей. Представляете себе, какой рост. А это ведь результат тех норм, которые позволили в образовательном процессе увеличить время использования. Законодательно, подчеркиваю, в санитарных правилах. Теперь посмотрим заболеваемость детей подростков 15-17 лет. Общая заболеваемость была в 2000 году 91 тысяча с копейками, а первичные 151 тысяча. То в 2010 году их стало первичные более 184 тысяч заболеваний, первичные более 298 тысяч. Представляете себе двукратный рост за десятилетие что в итоге привело введение новых санитарных правил рост тех излучателей – это как один из элементов внешней среды вредных элементов, вредных источников, которые влияют на здоровье и увеличение времени использования, как известно уже и в 90-х, и в 2000-х, и уже до нашего времени с 2010 по 2020 привело к значительному росту заболеваемости и, и убыли населения, как в целом населения, так и детей. С 1999 года по 2010 год убыль детского населения на 9,5 миллионов. Особенно пострадали 10-17-летние, то есть подростки. Конечно, это не единственный фактор, но других факторов столь значительно возросшие за десятилетия, с 2000 по 2010 и далее до сегодняшнего времени, и увеличение времени пользования, оно четко совпадает как раз с ростом заболеваемости и убылью населения. Когда вопрос возникает к тем разработчикам санитарных правил, во главе которых стоит Академия Кучма, насколько я знаю, последние рекомендации по времени использования, компьютеров в той же цифровой школе, в той же цифровизации школы, школьного обучающего процесса, которые не гигиенически, не медицински не обоснованы. А глядя на статистику, а что статистику не видят ученые, какова статистика заболеваемости, роста заболеваемости, и первичный и общий. И смертности населения мы потеряли, опять-таки, за эти 20 лет только по статистике около 10 миллионов человек. Если мы исключим, например, тот же миграционный поток, то видим, убыль населения происходит. Замалеваемость населения по годам также можете посмотреть, насколько рост идет, значительный рост, в разы. А по отдельным нозологиям, по той же онкологии или воздействию на кровь здесь следует остановиться повнимательней. Потому что уже начиная с той эры введения в обиход а, телефонов, компьютеров, здесь вот в сборнике указано в одной из статей, что дети более двух часов занимают, а, сидят у экрана телевизора. А теперь у нас дети более четырех часов сидят со смартфоном. И им позволено уже заниматься в школе более четырех часов в день. За компьютерами, используя мультимедийные различные средства, ту же интерактивную доску или планшеты, это что? Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, ученые, ответьте на вопрос. Каким образом вы увеличиваете время, несмотря на ту динамику заболеваемости и не делая анализ, от чего она? Но я же очевидно, упоминаю о Нищенко Геннадия в 2012 году, что рост... Использование телефонов и смартфонов приводит к росту к онкологии, глиому головного мозга. Почему эти рекомендации ни в школах не используют, не используют санитарные врачи? Почему отсутствует социально-гигиенический мониторинг? Очень много вопросов возникает. Прирост вновь диагностированных заболеваний с 97 миллионов до 114 вот, за 20 лет. Всего заболевания у населения России также наблюдаем за последние 10 лет с 226 миллионов с хвостиком до 240 миллионов. Представьте себе, на 14 миллионов. Это огромные цифры. Огромные. График убыли населения. Если еще раз повторюсь, мы убираем мигрантов, которые приезжают к нам, то у нас опять-таки убыль населения за последние 20 лет на 10 миллионов коренного населения. А если по областям смотреть, и вы можете посмотреть в статистике, то вот эта среднерусская равнина, все вокруг Москвы города и области города вымирают. Вы же посмотрите, последний год, 2020, насколько уменьшилось количество населения. Практически около 800 тысяч. Это катастрофа на самом деле. И те отчеты, которые Минздрав делает, ссылаясь на уменьшение вновь диагностированных заболеваний, это лукавство. Вы посмотрите просто вот на графике и сами поймете. Процесс вымирания страны очевиден. Процесс внедрения новых санитарных правил носит не только необдуманный характер, необоснованный, но и, видимо, Мое личное оценочное мнение могу сказать, что оно преступно в некоторой области. Потому что если вы принимаете решения, которые ведут к заболе росту заболеваемости и росту смертности и убыли населения, как еще можно это назвать, я не знаю. Мы занимаемся давно уже темой электромагнитного влияния на население страны и на детей. Я был участником разработки социально-гигиенического мониторинга детей и подростков. И здесь, вот в этом сборнике, есть статья Сухарева и Игнатова, с которой я работал э, в плане создания автоматизированной системы социально-гигиенического мониторинга. И 3000 школьников мы в городе Жуковском наблюдали по динамике, по месту расположения, по социальным их условиям. Все, естественно, обнаружили ту же динамику, роста заболеваемости, ту же динамику роста утомляемости, раздражительности, что отражено было еще в 90-х годах. А теперь это приводит уже к психозам, это приводит уже к суицидам в некоторой области, это приводит к неконтролируемому использованию смартфонов. Поэтому вопросы у нас остаются к ученым, которые вводят необоснованные санитарные правила. Вопрос остается к тем санитарным врачам, которые утверждают данные санитарные правила, не проверив их достоверность, качество и те нормы, вводимые, которые должны быть безопасные для детей и подростков, да и, впрочем, для всего населения нашей страны. А в этом случае мы говорим, что и во многих роликах указывали, что нужно использовать средства защиты, типа нейтрони, который, по нашему мнению, самое эффективное устройство защиты, от воздействий телефонов, смартфонов, компьютеров. И это подтверждается победой в конкурсе в 2010 году. Это подтверждается многочисленными исследованиями за 23 года. Это подтверждается миллионам пользователей, которые пользуются защитой и говорят, что она эффективна и дает им право Сказать и нам право сказать о том, что нейтроник всех модификаций способен сохранить наше здоровье, укрепить и сохранить наш иммунитет. Уважаемые родители, дети, взрослые, пользуйтесь средствами защиты. Уменьшайте время использования смартфонов, телевизоров, компьютеров. Иначе нам удачи не видать. И прогноз, который лично я делаю, что в будущем и в текущем времени, в будущем, рост заболеваний, заболеваний всех возрастных групп также прогнозируем. И уменьшение численности населения также. Поэтому делаем предложение нашей рабочей группе и экспертному совету. Нужно принимать решения. Мы уже разработали в рабочей группе под руководством академика Рахманина концепцию электромагнитной безопасности разработали уже в первом приближении закон о том что надо все-таки принимать какие-то меры по сдерживанию использования средств телекоммуникации, несущих негативное влияние на население и в особенности на детей в особенности на детей поэтому разрешите вам всем пожелать здоровья с вами был канал техногон и я владимир тюняев Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Всего хорошего!